Более 100 тысяч человек посетили международную выставку «Инопром-2015». Новейшие самолеты, роботы и интерактивные технологии стали главными героями мероприятия. Особого внимания гостей второго выставочного павильона удостоился совместный стенд компании Graph Interactive и аудио-видеосистемы. Гости выставки смогли заглянуть в будущее современных технологий. Например, протестировать большие сенсорные дисплеи Panasonic, которые демонстрировали интерактивную 3D-графику. Здесь вы можете видеть пример визуализации инновационного дома с инновационными инженерными системами для жилого комплекса «Академический». Презентация позволяет перейти к абсолютно любому объекту, посмотреть их с любого ракурса, с любого приближения, также изучить текстовое описание у них. Самые современные презентации и 3D-экспозиции специально для мероприятия, разработаны специалистами компании Graph Interactive. Сотрудничество с компанией Graphim дает нам возможность сразу предоставлять комплекс. Заказчику не нужно думать о том, что будет на его сенсорных панелях, на его сенсорных киосках. По а соседству с интерактивными дисплеями разместился проекционный экран, на котором демонстрируется презентация компании аудио-видеосистемы. Уникальные тяжелые инсталляционные проекторы Panasonic используются в проектах по оснащению театров, музеев, конгресс-центров. Мы представили мультимедийные проекторы, самый яркий наш проектор, в яркости 20 тысяч люмен. Мы представили интерактивные дисплеи, разные диагонали, и представили хороший защищенный планшет, но он 4К новый абсолютно планшет для дизайнеров за 4 дня работы и на промо совместный стенд компаний Graph Interactive и аудио-видеосистемы посетили более тысячи человек переговоры проведенные на выставке как с российскими так и китайскими партнерами говорят о том что мультимедиа технологии все глубже проникают в сферы промышленности и недвижимости и интерес к ним на этих рынках растет